У меня не получится. Но когда мы получаем такое возражение, как правило, человек в себя не верит. Для этого нужно поговорить с ним так, чтобы он ну, себя мог увидеть в этом бизнесе. Я тоже думал, что у меня этот бизнес не получится. И первое время он у меня не получался. Я вам хочу сказать, что, возможно, у вас и первое время тоже не будет получаться. Получается, у всех, кто не бросил этот бизнес, потому что мы помогаем человеку с самого начала дойти до хорошего результата. У вас будет, во-первых, поддержка обучения. Во-вторых, вы можете задействовать меня как наставника, так, как поддержку, как спонсора, как консультанта. Есть материалы компании, есть специальные курсы, на которых мы учимся. То есть вопрос не получится, это вопрос просто регулярности действий. То есть, если вы будете регулярно делать, как говорится, бить в одну точку, делать одни и те же действия, у вас однозначно будет получаться. И я думаю, что Такие примеры у вас в жизни уже есть. Была ли ситуация, когда у вас что-то не получалось какое-то время, а потом вы этому научились? Но вы же ходите. Вот вам, пожалуйста, пример. У моего сына не получалось вставать первое время. Он только лежал. Потом он начал вставать. Сейчас он даже передвигается. Через какое-то время он будет бегать. Вот вопрос не получается. Это просто регулярность действий. Понимаете? Вы будете расти в этой области. Но это просто не у каждого одинаково получается. Может получаться лучше, хуже, но у вас будет свой собственный путь, и я буду помогать вам на этом пути.